Да, я же говорил, что это один из боссов будет. Мне кажется, я вообще не туда пришел. А я нет. Надеялся, что найдется герой, Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн и на Games. Мы продолжаем с вами играть Dark Saiders 2 Design Edition. Наш смерть остановилась на том, что мы нашли еще одного, так скажем Нашли двоих, двоих э приспешников короля мертвых Которые должны будут участвовать у него на суде И нам нужно найти еще одного Но для этого нам нужно найти какой-то психомерион А как его найти и куда пойти я пока не знаю но, по-моему, было дело сказано про золотую арену Если мы пройдем испытание Правильно? Да, вроде как, если мы пройдем испытание Мы сможем Забрать третьего Ну, соответственно, будет у нас третий Король мертвых выполнит нашу задание Нашу просьбу Я не уверен, что нам сюда, но... Попытка не пытка. Прах, что ты видишь? Прах вроде бы как бы указывает мне путь. Мы пришли на арену... А, все, смотри-ка. Итак, ты вернулся. Что тебе нужно на этот раз? Мне нужен Псикамерон. Если бы это было возможно... У меня есть несколько лишних. <смех> Действительно будут ли они по прошествии эпох. Это мы отправляемся в Псикамерон. А вот и Псикамерон. Василевс, найдите Псикамерон, переживите Псикамерон. А это, видимо, еще одно испытание. Ебать, блядь, с самого начала вы что, ходоков закинули мне? У меня банок нет! Тихо! Мне нужно бы больше ярости. Недостаточно ярости. Аккуратно! Аккуратно! Да ч такой живучий? Недостаточно ярости. Сколько у вас жизней? Блядь, так а минус один, хорошо. В смысле, там еще один появился? Больше ярости. Куда еще одного? Недостаточно ярости. Или вот эта арена и есть, псикамирон. Понял? Мне нужно больше ярости. Тихо, тихо, тихо. Недостаточно ярости. Понял. Давай, давай, давай, давай. Тихо. Опасность. Тихо, тихо, тихо. У, начало положено. Лады. Банок 0 не ни банок, ни хера Я не знаю, как мы будем это проходить без банок Сундук Пускай в сундуке будут банки Ага И все, здесь все понятно Сейчас мы призовем судей Да-да Какие там банки, блядь Сейчас мы призовем судей. Одного туда. Из праха я как Подожди. Я поведусь. Одного туда, одного туда. Как Да, без судей бы я это точно не прошел Суки маленькие тараканы Тихонько Главное тихонько И все будет нормально Так, загадки какие-нибудь есть? Тут есть какой-то проход. Тут есть проход. Ну давай попробуем. Из праха я возрожден. Я не могу. Почему ты не можешь? А если мы одного сейчас туда как поставим? Подожди-ка. А теперь? Теперь возможно? Не получится. Да в смысле нет? <звы> а, я понял. Да. Так, я понимаю, теперь наверное нужно их с собой забрать. Скорее всего. идите кого бы со мной а, -а, а, Смотри Этот не может со мной пойти А он довольно сильный, он с двух ударов убивает У маленьких ублюдков Так, здесь нужен ключ Это кто там, куда он полетел А, это мой второй полетел Смотри, там он подъем наверх есть. А тут можно где-то там понизу было пробежаться. Тихо. Аккуратненько. А, нет. Здесь можно только вернуться назад. Мне это не нужно. Вон там, видишь, смотри. Проход есть. А я так долечу до него? Долетел. Банки, дайте. Зачем вот это здесь? Чтобы перебраться на ту сторону или что? НЕТ ну, Ладно, я не, не, немножко успел Только потратить А где еще одна моя душа? А если я его сейчас отсюда уберу? Не могу Заебись И что делать? Или мы сейчас на этого будем цепляться? Дверь там откроется? Да, дверь там откроется. Ладно, загадки мне нравятся. Пока что все очень хорошо. Суки скоробеи. Не, на самом деле скоробейщики же хорошие. Сундук? Сундука нету. Так, один выход есть Теперь мы можем пойти в эту сторону Так Спустился? Спустился Ага Вот тебе и задачки Подъехали. Я повинуюсь Да То есть они спокойно туда Проходят, но я походу а, -а, а, Я наверное это не смогу сделать Но мне надо как-то это сделать, потому что там трое Ой, там ключ Подожди Ах ты сука, как ты здесь появился Сейчас мы найдем тебе ярость А прикольно, когда за твоей стороне кто-то сражается Они так, что ты... Ах ты сука, один колотишься с ними Короче, надо еще правильную угадать. Та не сработала. Окей. Да, хорош. Он опустился ниже. Да. Значит, последовательность, центральная. Потом. Ну, если та не сработала, значит, скорее всего, вон та будет. Неправильно Вторая, третья, первая Вот это замес пошел Казнить Казнить что ж, это было красиво погнали еще раз центральная почему я могу только одного отправлять я хочу двоих отправить э, вторая третья первая есть третья как хочешь В том сундуке либо карта, либо ключ. Но, скорее всего, ключ. И теперь сюда. Все, ключ наш. Но вон там тоже есть ключ. Ой, не, не ключ, а сундук. Из того места, откуда они приходят. Так, ключ есть. Есть. Ключ лета и замок со стеллетом мы тоже видели и знаем где он находится и знаем что с ним делать. Видите прикол, вон там он есть два сундука. Как к ним побраться-то? но ну, это, видимо, через ту штуку надо. Блядь, я не знаю, как это сделать. Ладно, пошли. Обезьянка. Ладно, загадок в игре. Э, все больше и больше, но они не плохие. Как бы вот так вот не крути. Да нет! Опять хуйню сделал. Опа! Реликвия Ренагога. Вот наша дверька. Пережить псикамерон. Хорошее задание. Да ладно, блядь. Ты кто нахер такая? Это неужели это один из четырех боссов, про которые мне говорил э, творец? Если это так, то это пиздец. Что мне с ней делать? Из праха я так, одного сюда как прикажешь. Одного сюда и одного туда да. Ну, других путей я, в принципе-то, не вижу От слова совсем Давай-ка мы сохранимся Хорошо. Дверь открылась. Двинули. Но там тоже есть за ним проход. Видите, что самое интересное? Двинули. Э -э Попах сюда. О, куда дальше-то? Не, не сюда хотя там что-то было подожди не не сюда точно а куда идти я ничего не вижу интересно Зачем меня сюда закинули, если мне здесь некуда идти? Очень странно, ладно. И тут мне некуда идти. Ладно, давай-ка я разберусь. Я нашел. Я нашел, нашел, нашел, нашел Короче, надо было просто моих ребятуль снять И вот он сейчас отправится в ту сторону Я не уверен, что я смогу там допрыгнуть до чего-либо И одного можно сзади поставить Мы сейчас просто когда будем прыгать Мы рукой за него зацепимся Я так думаю Короче, попробуем Да? Как я и думал а Не, не, не Загадки на уровне просто Очень крутые, очень крутые И два сундука Мое почтение Правда ничего толкового из них не выпало Так, наверное, пусть он идет ко мне И попробует открыть вот эту э, Так Иди сюда Посмотрим, что там есть Мы, конечно, можем сразу уйти наверх Или не можем Не-не-не, можем, можем, можем Но мы можем посмотреть, что и тут находится Чудесно Ля, какая тут красота. Я не знаю, правильно ли я иду. Мне нужно просто пережить это дерьмо. Или я могу здесь забрать своего компаньона. Но там тоже есть проход. Один так точно. Я думаю, это что-то значит. Я победил. Ах вы хитро Ах вы хитро жопые. Больно ж, ярости, Недостаточно. Ярости. Тихонько Бля, хорошо, что я не один И они частично забирают внимание на себя Так, ну это мы быстро их рас располосовали здесь а, да-да-да! Мне ж одного было мало! Погнали, блять! Босс на боссе просто! А, это уже не босс! Ауч! Тихонько! Там банка выпала! Я слышал! Ну иди сюда, малыш. Мне нужно Все? Блядь, еще скоробеи! Где мои ребятульки? Помогите мне! Блядь, у них еще щит какой-то ебнутый. Мне нужно Тихо. Мне нужно больше ярости. Добивание. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Победа с нами. Можно уже двери открыть? Спасибо. Попробуй отыскать что-нибудь. Я думаю, нам все-таки надо было сюда. Это единственный проход, который оставался. Все, сейчас все пути открываются, все дороги открываются, все открывается. Мы спокойно можем бродить. Мы прошли все пси камерон. Я надеюсь. У меня даже одна банка есть. Та-дам! И что сейчас? По-моему ничего хорошего Сейчас где-нибудь здесь Будет паучиха Тихо Блять эти жучки Маленькие но бьются больно 2000 крит вылетел Неплохо. Так, смотри, еще реликвия. Двигали, подвигали. Пока что все спокойно. Путь-путь фу, -фу, фу. Мне придется идти одному. Давай-ка я сохранюсь.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 Как тебе такое? Тебе не меня. Так а что ты, блядь, прикрываешься? Эхидно. А не как не вам себя. такое, две маленькие суки? Вот я себе... Послась, блядь, с нее Хорошо, хорошо, дружочек Как тебе такое? Как тебе... Нет! Тихо! Это было близко Опять он на нее залез Тихо Хорошо, я попал То есть он за порчу Ты, блядь, Ихита не на того напала Как тебе такое, блядь? Муха, Муха, наша смерть Это просто шигурально, да? Правосудие. Просто шикарен. Ну ведь правда, посмотрите, какой он крутой. Клаке Ехидны. О, мне дали достижение, победите Ехидну. Так, можно сохраниться. Теперь вот надо подумать, куда идти и вообще, что делать, где бегать, как бегать, как прыгать и так далее. Правильно? Подожди, а нам же теперь нужно просто вернуться назад. Правильно? Правильно. И куда мы пойдем? По заданию. Куда было вернуться надо? Кыстяному владите. владите ск... Влады те, скорее всего. Да, на костяной трон. Пошли на вечный трон. А неплохо у нас получилось. Мы без банок. В принципе, прошли и И я считаю, достаточно неплохо и подрались. А вот и банки. На самом деле банки можно было купить вообще в любой момент. Но. Почему-то я дебил. Покупай. Денег у нас много. Кстати, возможно, талисман можно какой-то приобрести неплохой. Кринт урон магия. Давай возьмем. Талисман. Надеюсь, тебе не придется это использовать. Мы можем кучу всего продать. А, так, подожди, смотри. Сетира Разунава. Она... Так, два очка умений. Сразу выкачиваем в максимум этот план, потому что он, ну, в принципе, он очень крутой. А это одержимая сетира. А, нет. А, да. Ее можно было и улучшить, в принципе. Здоровье закрыт. Давай попробуем. Урон огонь, давай добавим. Крит шанс Ну давай Крит Улучшить Так, это старье Можно принести в жертву Это тоже можно принести в жертву О, Вот это уже веселее Пробивающий урон Ярость за убийство Здоровье за крит. Пробивающий урон. Все, максимальное улучшение. Кстати, если так посмотреть, клыки хидные довольно-таки неплохие. Крит шанс, плюс особенность жгучий яд. Но мы их оставим. Мы их испробуем. Может из них что-нибудь и выйдет неплохое. Так, здесь. О -о, О. О, нет, не О. Тут тоже не О. Так, а вот это надо одеть. Все. Банки все купили, все забрали Пошли на, пошли к королю Да До твоего короля были и другие Да, совет? Что за Аргул? Тут а -а -а. был другой Существо по имени Аргул Но он был слишком безумен Чтобы усидеть на троне это и мы говорим про моим предыдущего костяного короля от него и даже убил кое кого из его подручных. Mm -hmm. Что бы мой господин без меня делал? Что-то вот он темнит эта проститутка. Что мы сейчас отдадим все души, блин, лучше бы они с нами оставались. Мой повелитель. Что нам нужно делать? Страдать. Слишком долго ты бездействовал. Слишком долго пренебрегал своими обязанностями. Ты мне больше не нужен. О чем это ты? Я не люблю, когда со мной играют. Они подвели меня. Но ты заслужил мою благодарность. Я отправлю тебя к тому, кто знает путь к Источнику Душ. Но сперва ты должен встретиться с демонами. Я уже встречался с ними и многих убил. Не таких, как эти. В этом амулете заключена огромная сила, но твой позор держит его на замке. Я ни о чем не жалею. О, я вижу Короче, получилось так, что вырубился свет. Нас отправили в город мертвых? Буквально, он... Как отправили? Он нас просто телепортировал сюда. Не знаю зачем. Но в этом городе мертвых есть лабиринт Судьи Душ. Всадник, что ты узнал у Костяного Владыки? Мне кажется, твой король сперва заботится о себе и лишь потом о своих обещаниях. Мертвый король разрешил тебе посетить город мертвых. Кого мне искать в городе мертвых? Ты должен больше беспокоиться о том, кто ищет тебя. Отвечай на мой вопрос, Пугала. Хорошо. Будет скучно просто сказать тебе. Тогда замолчи. Бля, почему он не может вместе? Я бы следил за своим. Почему он мне не мог просто сказать, кого мне искать? Бля, я сейчас буду просто. Бегать С помощью разделителя Вот, он мне подалил разделитель И я могу делать теперь вот так Прикольно, да? Это гениально Чудесненько, погнали Так, а как назад вернуться? Понял Ну пошли, приключение продолжается И довольно-таки интересное Это кто-то Я слышу Я не могу Там дракон летает костяной А нет, змей какой-то И не один Это они меня ищут, получается? Или кто? Пошли дальше Так, ну сразу бой. Правильно, правильно. Почему все хотят меня убить? Почему король мертв... Костяной владыка, вот король мертвых, не мог просто сказать, так, его не трогать, пусть он идет и занимается своими делами. Че за... Тихо. Так, у меня там было одно комбо интересное над... С отскоком назад Когда назад отскакиваешь Вот с каких пор С каких пор Неплохо. Да ты, сука, бесишь меня? Я успел Это невозможно. Лежать плюс отсосать Давай-ка, давай-ка, давай-ка, сыночек Двигайся отсюда Куда мне идти? Так, опять разделитель душ, да? Так, ну тогда смотри, я могу здесь поменять форму. Там стоит моя статуя. Нас Смотри, с так, страница книги мертвых. Как я ее пропустил. Далеко нельзя отходить. А -а -а -а, вижу. Взялась. Сука, загадка на загадке. Отлично. Еще одна дверь открыта. О, я не успел зайти, меня уже пытаются убить. Так, там какой-то след непонятный стоит мне. Ага. Мне нужно больше ярости. Я думал, он добрый Блин, классная сетира По факту На, да, нахуй Мне интересно, сколько из нее крита вылетит Много или мало Та-дам, фонаря у нас нету Соответственно, пошел я в жопу я даже не знаю куда идти Мне ведь не сказали Кого искать Правильно? Правильно Но звук мне не нравится Так, здесь что-то есть Угу Ага Ага Нет! Да блять, такое обличие смерти! Можешь просто перчатку взять? Ой. Так, ну я был уверен, что мне нужно сделать именно это. Лады, попробуем. Что-нибудь еще здесь изменилось? Нет, платформа осталась на месте. Я тут что-нибудь вижу. Куда это можно бросить? А, конечно же, сюда. И сейчас мы эту платформу подтянем, чтобы она не закрылась. Стоп. Бери, поехали Блять Слишком далеко стоим Блин, вот это разделение Такая прикольная штука Но опять же Опять триллиард задачек загадок. Иди решай, делай, что хочешь. О, -о, О, подожди. Она открывается снизу вверх. Я знаю, что надо сделать. Правильно, я же денег? Конечно, Дений Сам себя не похвалишь, никто не похвалит Смотри А второй сущностью мы сейчас просто передвинем Нашу статую смерти Вперед А, все, дальше нельзя Мишан, комплит. Так, э, там есть сундук. Ну давай заберем. Ага. Ну пошли. Это очень крутая штука, прям имбалансная И с ней можно много чего утворить У моей косы такие же криты, как и удары Ладно, забей Удары у серпа этого огромного, топового Нет смысла даже им драться Можно просто стабильно с косой бегать Криты куда-то исчезли Так и здесь скорее всего надо было вниз упасть Ну а что еще делать Смотри-ка Что-то нашел Я не могу Теперь можешь А вот и сундук Я пошел просто на бум Куда глаза глядят Чудесно, спасибо за ключ стилета Теперь я могу двигаться дальше И вон дверь стилета А вон там что-то интересное А, там фонарь Так, тут больше ничего Вот, видишь, он просто рассыпался Просто рассыпался за секунды Не забирай И зато сейчас, вот когда у меня 5 банок Банки выпадают постоянно Когда у меня их было 0, не выпадало ни одной Замечательно Так, смотри э -э -э, Там эмблема Судьи Душ Скорее всего нам туда надо Я почему-то уверен в этом что мы здесь найдем сейчас еще один свиток Видишь свиток? Вот направление Он не обязательно должен быть нарисован Он может выглядеть как угодно Не знаю сюда ли нам Пойдем-ка посмотрим ту сторону Но тут мы никуда не можем выбраться с этой стороны Все, понял, нам надо мост перевернуть ну в лабиринт суди душ можно будет сходить да, смерть в городе мертвых Ну как эпизодично отлично О -о -о, блин Страница. но но но но но но но но смотри здесь можно вниз быстро спуститься но опять же что-то не так я-то его сейчас повернул ну, а как я спущусь вниз нормально ага тут я не могу пройти Видишь? Интересно А как тогда быть? А как тогда быть? Смотри, вон там что-то есть осматриваться тут я не пройду и как туда пройти я тоже не знаю возможно возможно а я душой не могу туда пройти ладно я не знаю как решить эту загадку А что если? А что если? А если так? А если так... Вижу, вижу, что далеко. Я слишком далеко не иду. Не переживай. Возвращаюсь назад. Смотри. Тут поднимаюсь наверх. Так. Или я здесь просто за сундуками побегал? Походу я вообще зря сюда пришел. Или не зря, но мне нужно не сюда, а вон туда. Ну-ка погоди-ка. Я предлагаю остаться прямо здесь. Вот так. Сейчас попробуем. Типа, я думаю, эта часть должна быть нормальная. И мы спокойно перепрыгнем. Потому что мы и правда там как-то уже далеко ушли. Спускайся. Смотри, теперь я переключаюсь И я уже гораздо ближе, чем был до этого Там яма, через которую я не могу пройти Ага Это уже далеко Или нельзя, чтобы души далеко друг от друга были получается? Я возвращаюсь назад. Так, вон в чем заключалась моя задача. Это часы. Ой, часы. Фонарь. Хорошо, куда мне с фонарем идти? Скорее всего, где-то здесь в центре, нет? Попробуй отыскать что-нибудь Сюда, значит Окивись. Отстаньте от меня Как их бросить? Подожди Давай чуть ближе Я сейчас попробую перебраться сюда А потом схватить их руками Отлично А теперь мы отдаем их ему У меня только две двери правильно? Вон та А еще есть центральная А вот и мост Я не уверен что мне прям в эту сторону надо Подожди Блять Кто там Пойдем вон там заберем страничку Книги Мертвых Вульгрим мне дает 50 монеток за главу Пошел он в задницу Не в ту сторону, ну ладно Поехали, поехали, поехали Оттуда я пришел Все, замечательно ну, гораздо легче, чем я думал Хотя все очень максимально запутано Особенно в плане, куда идти, что сделать Там, максим... прах помогает, а так все остальное, ты считай, ты просто играешь на... Блять Ты играешь на интуиции в эту игру Опа Какой мужчина мне придется идти одному. Так ты и так один. Или ты хотел лошадь здесь вызвать? Опа. Опа. Добрейший вечерочек. Но локации очень крутые. Мое уважение разрабом за такие локации. И локализация. А это кто? Это что за две подружки-ворчушки? Заколоть ее Мне Есть Так Подожди Сначала мы идем с той стороны Посмотрим, что здесь Рычаг и я видел Реликвию Спасибо угу. Пора бы уже привыкнуть Что мне нужно использовать мою сущность Правильно я никак к этому не привыкну. Что вся эта локация заделана вот именно под вот такой геймплей. Ладно, надо уже делать перерыв. Я так думаю. Хорошо. Что дальше? Ага. Ага, ага. Ну, пошли. <плодает> так, дальше. Там надо взорвать ее как-то. <глас> вот как ее взорвать? Ой, бля. Бежать. Что сейчас будет? Но это я просто переехал в другую сторону. Что за? Ладно, я что-то не понимаю, видимо. Мне надо как-то туда пробраться. Я не знаю, как мне туда пробраться. Я до той стороны, в принципе, не допрыгиваю. А там вот как раз-таки вот этот... Поворот, блядь, или как его назвать. Ну пошли попробуем подраться. А, еба... Данила... Ты долбоеб... Почему я раньше ее не видел? Она так спрятана аккуратненько. Прекрасно. Интересно, если я сейчас буду сражаться с призраками, я сколько ему урона буду наносить? А, то же самое. Вообще хорошо. Я-то думал, я буду слабее. Они больно бьются. Давай, умираю уже Так, теперь куда? Теперь куда? Теперь туда Ну, теперь можно обличие снимать Нам сюда Там обычный сундук был Все, на этой ноте я предлагаю сделать перерыв Мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.